Всем привет, меня зовут Максим. Я владелец шоурума одежды для пляжа и отдыха. С Алексеем работаем уже почти два месяца. Мне его рекомендовал мой товарищ, который тоже с ним работал месяц или два, но у него был такой короткий проект, да, на котором надо было сделать быстрый результат. И он сказал, что «Макс, будь готов, что у тебя увеличится сразу же там, поток людей, то есть ты должен быть к этому готов». Я как бы, ну, не поверил, и на самом деле, что так и случилось. Мы как раз это еще попали, сотрудничество сейчас у нас попало на новогодние праздники, мы рекламу не выключали, в инстаграме имею в виду, мы рекламу не выключали, соответственно, клики у нас и лиды были дешевле, бюджет был увеличен, чем был у нас до этого. И люди пошли очень активно, и сейчас нам пришлось немного уменьшить бюджет, потому что мы стали не справляться с заказами. Мы шьем, потому что и как на заказ, и люди покупают то, что есть в наличии в шоу-руме. Поэтому сейчас мы не справляемся с заказами, мы хотим увеличить наше производство швейное, и Алексей уже ждет, уже когда будем опять увеличивать бюджет, говорит. Вот, впечатление. Все четко, все по делу. Алексей все время на связи. Все дает там четкие рекомендации. Я, я стараюсь ему тоже оперативно скидывать информацию. Пока все нравится. Нас все устраивает. Обороты поднялись, поэтому надеемся, что в дальнейшем... Все так и будет у нас только рост.